Каждое утро фокусироваться на брифинге на утреннем, говорить команде, что я собираюсь сегодня сделать, что я сделал вчера, что мне мешает. Если эту фокусировку не делать, то команда не просыпается, к сожалению. Мы вот эту штуку заметили. То есть это важная вещь. Мы советы директоров, мы собственников компании садим на эту модель, когда каждое утро люди фокусируются, перед друг другом говорят, на чем они сегодня собраны. Занимает не больше 15 минут. Да, даже 10 минут. Но после этого это лучше, чем утренний кофе, кто его пьет. Потому что после этого у тебя в жизни появляется смысл, ты понимаешь, зачем ты пришел сегодня на работу. И самое интересное, что еще дофаминно-эндорфинная связка там включается. Эндорфины выделяются в мозг, потому что ты понимаешь, вот он результат вчерашнего дня. Я понимаю, чего нужно сделать. А потом, когда день закончился, ты задачки себе закрываешь на доске, и прямо такой кайф. Вот, я поставил и сделал. Раз в неделю тоже нужно фокусироваться. Если мы живем неделю без понимания, какие конкретные результаты через неделю должны у нас настать, и кто за них отвечает? И кто за них отвечает? Ну, не получится системная работа, и эндорфина с дофамином тоже не получится. К сожалению, у меня была практика такая, когда я решил, что ну, я человек системы, но к чему мне ставить цели на недельный рывок? Я же так все знаю, я же так уже собран, я перестал брифинги проводить со своей командой, они проводят, а я не провожу, и перестал себе цели на недельный рывок ставить. Простые задачки на недельный рывок, конкретные 4, которые нужно сделать к этому дню, и все стало разваливаться. Потому что сегодня не успела, дальше э, хотелось просто отдыхать, а тут отвлекли на какую-то тему. И в результате опять все стало вот, э, в хаос, в бардак. Превратить.